В мае сотрудники научно-исследовательской лаборатории нейробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета изучили влияние анестетиков на головной мозг. Чтобы ответить на вопрос о влиянии анестезии, вот нами была собрана установка, то есть сюда помещалась грызун, и его подсвечивали а, тремя длинными волн – зеленым, красным и инфракрасным. И с помощью данного метода мы можем детектировать участки в мозге, которые являются активными. В июне ученые лаборатории перспективных углеродных наноматериалов Химического института имени Бутлерова Казанского университета разработали экономичный и высокопродуктивный метод разделения одностенных углеродных нанотрубок. Он поможет в создании новых функциональных материалов для электроники, фотоники и других сфер деятельности.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 То есть, может, это, то, то есть не ограничено практически ничем. В сентябре сотрудники Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета первыми в мире раскрыли влияние мицел на гидратообразование. Исследования показали, что образование мицел позволяет сдерживать процесс гидратообразования. Работу ученых приоритетного направления «Эко-нефть» опубликовали в высокорейтинговом журнале «Chemical Engineering Journal». Это важно, когда мы работаем с нефтегазовыми месторождениями на крайнем севере, в Арктике. Там очень суровые условия, и при этих условиях, при добыче, могут образовываться эти газовые гидраты и блокировать значит, скважины, блокировать трубопроводы, что может приводить к аварийным ситуациям, к выбросу и разрушению значит, соответственно, вот этих транспортировочных узлов. И это очень сильно влияет на экологию. И это далеко не полный список. О других разработках и научных открытиях ученых Казанского университета расскажем в одном из следующих выпусков. Ариадна Кугушева, Универньюз.